Приветствую вас на канале SEOK69 партизанский монеймейкинг. Сегодня разберем с вами одну интересную схему заработка, которую рассказал SEO Sensei. В принципе, таких схем я уже обзор делал. На этой схеме можно заработать легко, примерно 500 рублей в день, вообще без особого напряга. Эта схема связана с текстами, продажей текстов, работой как бы копирайтером рерайтером, но при этом вы продаете не свои, а чужие тексты. Вот. То есть вы ничего не пишете. Проблема обычно в текстах в том, что их нужно писать. Это нудно, это тяжело. Я показывал как можно облегчить свою работу. Например, голосовой набор. Но это все-таки работа, это тяжелый труд. Здесь я вам покажу сейчас, как это все наиболее просто можно делать. Конечно, в данном случае у нас будут основные тематики которые востребованы а не будет каких-то там узкоспециализированных глубоких текстов но при этом это будет качественный текст вот который вряд ли кто-то назовет синонимайзом или рерайтом тема довольно простая я уже на ней немножко заработал вот вы видите сегодня у меня на балансе 191 рубль но я как бы не успеваю работать в в полном режиме над какой-то схемой. Я ее изучаю и как бы передаю вам. А вы уже дальше можете работать по ней, если она вам нравится, если это ваше. Вот. Как вы видите, здесь есть вывод денег на WebMoney, на яндекс деньги на Kiwi, на банковскую карту. Самое выгодное это выводить на яндекс деньги и уже потом тратить. Я обычно покупаю различные товары в интернете или какие-то вещи заказываю. Так проще деньги сэкономить, то есть не потерять на комиссии. Итак, давайте к схеме перейдем. Биржа, на которой мы будем продавать это ETXT. Можно в принципе также использовать биржу Adwego. Там чуть подороже можно будет продать. Остальные биржи более жестко относятся к контенту, поэтому не факт, что у вас прокатит. Схему данную рассказал блогер SEO Sensei, или Sensei SEO. От него я не ожидал, но очень интересная схема, и давайте ее разберем. Сегодня очень много как бы, требуется контента для новостных порталов о коронавирусе. И поэтому их можно продавать довольно активно и много. В принципе, таких тем много, дом 2 и так далее, это все рабочие темы. Каждый день кто-то кому-то требуются такие тексты. Давайте разберемся, что тут нужно делать. Вы берете Google переводчик. Вот вы берете Google Переводчик, находите. Какой-нибудь сайт иностранный, но в данном случае как бы, автор блога рекомендует вам брать польские ресурсы. Я уже нашел один такой ресурс, вот такой вот polsatneos.pl. Вот, вы его берете, берете здесь контент, который вам понравился. Любой, в принципе, контент можно брать. Давайте что-нибудь выберем видео вот к примеру давайте посмотрим какое число это правда аж 17 число видимо не совсем правильно новостной портал я выбрал ну да ладно наша цель продемонстрирую как работает данный способ как бы работы мы берем загоняем его в переводчик видим текст вот и мы можем его перевести в читабельный вид то есть вы его прочитываете, убираете все ненужное. Наша редакционная подруга, то есть вот наша журналистка Ева Жарко умерла. Она умерла в возрасте 45 лет, она была связана с сайтом новостей. Но ну, в данном случае я просто показываю, как это работает. Вы можете взять новость о коронавирусе, в принципе, здесь вот есть такие новости, да, вы можете взять такую новость ее перевести выставить на продажу вот пожалуйста у нас есть 205 новых и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции министерство здравоохранения ну это видимо польское здравоохранение это все уникальный контент читабельный, да, некоторые вещи приходится переписать своими словами немножко но работа над таким контентом занимает ну, буквально там 5-10 минут а то и меньше и вы уже можете спокойно выставлять это на бирже а, продажи. Да? Также вы можете брать задания на бирже. Очень много заданий выставляется именно вот по этой тематике. По новостям, по коронавирусу. Сегодня очень много таких а, заказов. Поэтому вы можете легко на этом тоже зарабатывать. Так как вы сегодня сидите дома и вам выгодно научиться зарабатывать в интернете. А, чтобы поправить свое финансовое положение, вы можете в день отработать, там, часик-два, и у вас уже есть там какие-то денежки на какие-то там продукты, на пиво, там, я не знаю, ну, что вам нужно, да, там, игрушки детям, себе какие-то вещи прикупить. То есть это все вам даст возможность финансово быть независимым, при этом работая 1 два часа в день. Вот такая вот простая довольно-таки схема, которая уже давно работает, и если вы они не знали, то я вам о ней рассказываю. Как бы, тексты получаются нормальные, за них вам нигде по шапке не прилетит. Главное, вычитывайте и старайтесь делать такие тексты, чтобы их было нормально читать. Не обязательно писать прям правильно-правильно, главное, чтобы это было читабельно. Многие сайты публикуют такие контенты, и ничего с ними страшного не происходит. Вот. Засим откланиваюсь. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик. Все ссылочки в описании. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать свои первые деньги.